Коридор длинный длинный, который ведет в мою комнату. Народ спать не особо удобно, но уже привык, как в поезде, когда едешь на верхней полке. Подписывайтесь Может, на канал ИЗАКА. Так что теперь у вас два <с> Джеки, а не один. Канал-то ЖЭКа называется. Головно, у меня шуки, руки трясутся. Подписывайтесь вы на его канал. Он меня уже достал блин, со своим блогом. Ну и вот это вот первое. Можно майонезику туда добавить. Здесь клапы бывают. Поэтому такая вот надпись. Подписывайтесь на канал Жека. Присылайте комментарии, задавайте вопросы. Человек, можно сказать... Ничуть не хуже, чем с большой буквы. Ой, спасибо. <сؤال> <сؤال> Поближе поснимай. На хлеб, чтобы видно было. Что, видно вообще? У меня есть YouTube-канал. Говори по громче руку с микрохомом. Убери, пожалуйста. Вы можете найти по фамилии, имя, отчество, если вам разрешат. Народ, с вами Жека. И сегодня я вам покажу, куда я переехал прямо из деревни на Лавково. Не, не, не, я не буду. Это вот Вот покажу. Тут двенадцать. Сколько лет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. недавно на работе научился. Йо, вот тебе. Хажа моя я вам Молчи, пройди, смотри, сейчас камеру выключи. Скажу, у вас хочется сюда сюда сюда сюда сюда сюда Это сюда сюда сюда сюда Всем респект. Подписывайтесь на канал да, Жека. Ну, Дай-ка сюда ну, эту говори. Да. Ребята, всем респект. На канал Жека подписывайтесь. Слушай меня и голос Америки. Папочка сказал, все будет. Значит, все будет таким. Всем привет. С вами Жека. Вот такое вот утро в общаге. Лицо у меня, наверное, заспанное, Сухарики а, в глазах. Начинай хрен какая-нибудь. Ну, в детстве насмотрелся какие-нибудь, я не знаю. В компьютерные игрушки наигрался там. И нет бы какие-нибудь гоночки. Ну, допустим, зомби-мочило какой-нибудь. Или какие-нибудь ужастики насмотрелся, какие-нибудь техасы рыдя безопилой там, или какие-нибудь ну, еще, живых как мертвецов. Пиздец, лег нахуй. И хоть ты писаешь штаны. Такая вот моя кровать, кстати. Мое верхнее место. Вот это вот рюкзак. Мои шмотки на работу. Кхе -кхе. Рязан, щас, положите, тебя туда Моя кровать. Вернее, мой верхнее место двухъярусное. Народ. Вот такая вот у меня комната общежитии. Это вот две, вернее двухместная койка. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Кто-то спит. 8. Давайте дальше пройдем. 9, 10, 11, 12. Вот это вот мое койко мест на втором ярусе. Такой вот шкафчик. Моя курточка. Коцуха, крупной нашивкой. Я мимо работу ей. И... Народ спать не особо удобно. Но уже привык, как в поезде, когда едешь на верхней полке. То же самое почти. Так вот это вот. Все вы видели уже. Когда я только заходил, а может и не видели. Это мои вещи. Я еще не успел их разобрать. Я уже пятый день здесь. Шестой даже. Но пока еще ничего не успел. Потому что работаю каждый день, и сегодня выходной я взял. По семейным обстоятельствам, у надо вопросы решить личные свои. Поэтому взял выходной, а так здесь выходных нет 30 дней подряд. Можно 45, можно 60. Это мой комод, вернее не мой. Так, тут носки мои сушатся, носочки. Постирался не с утра. И такие у нас две полки. Вернее, это не моя верхняя. А вот нижняя моя, туда задорант, видите, да? Принадлежность для брекеа. Вот это вот моя спецодежда, специально для вас ее повесил, чтобы вам показать. Что-то там смеешься. Он человечек лежит, кайфует, играет в телефон. Короче, давайте вот в дело. Это моя спецодежда, которой я работаю. Вот такая вот майк. Крутая, зеленая. Нас зелеными обзывают на работе. Потому что мы наемники. Постовики. Наемщики. А? Наемщики. Кто мы? Да. Почему? Так. Ну, короче, как бы так. Ну, в принципе, тут наш мотив. я уже говорил. В этом рюкзаке. Такой. Модный военный рюкзак. Майкеды вонючие уже, ну, вот, в принципе, такие вот кидосы. Видите все, да? Подписывайтесь на канал «Узакат». Ну, хотя бы на скажи, там ставьте лайки, комментарии. Ставьте лайки, комментарии, видосы прикольные. Покажи, что ты там смотришь. родительский дом». Ну да, был такой у меня, вернее, есть такой ролик, народ. Также у меня есть страничка ВКонтакте, не забываем на нее подписываться. И группа у меня есть тоже ВКонтакте, вступаем в эту группу. Также у меня есть страничка в Одноклассниках, а, добавляемся в друзья, не забываем этого делать. Народ, вот так вот живут э, студенты в общаге, вернее, не студенты, а работяги. Вот мы сходили, нам добрые люди дали. Вот это, кстати, Женек, мой тезка. Вот. Так что теперь у вас два Жеки, а не один. Канал-то Жека называется, кстати, не забываем подписываться, ставить лайки, комментарии, вот, и такие вот сухарики мы купили. Да. Ну, давай, рассказывай. Какие пряники? Жека, рассказывай. Да. Пряники, сахар, короче. Пряники, сахар. Короче, короче, у нас денег не было вообще, в столовой кормят так себе, чая ничего не дают. На троечку в столовой кормят. Да, сахар не сладкий как бы. А здесь нам ништяков взяли. Да, нам 10 часов мы набрали с тобой. 156, 156 рублей стреляли за пряников. Сухарей, сахар. Сахарочек. Сколько мы стреляли по времени? Сейчас примерно, примерно часто гуляли да. на час мы. Сейчас мы настояли 156 рублей, купили пряники. Т Теперь у нас есть к чаю, что да. скоро будет обед. Во сколько обед? Два? Обед три. Три, да, да вот. Да. Ну, на обед ничего нам к чаю не дают. Да. А нам хочется и пряничка. Да, Пештяков и... хочется похочется. Пряничка. Потому что лапшаки кормят очень так. Так, пряничок такой. Вот. Ну чё, мы начинающие блогеры, поэтому... <связать> <связать> вот. Не забываем подписываться на канал Жека. Да, <связать> да кстати, ну-ка, скажи. Подписывайтесь на канал Жека, ставьте лайки, комментарии. Канал очень хороший. И желаю всем удачи. Как подписаться на канал? <связать> <связать> как подписаться? Как подписаться на канал? Ну Жека, много Жека. Ну, канал Жека. Один он <с <с <с <с такой. Нет, он не один. Он не один, да. Но он прикольный. Но он, он, он не один, но он прикольный. Так что подписывайтесь на канал жека ставьте лайки, комментарии. Ком пишите комментарии. Желаю всем удачи. Ну что народ, я уже взял полотенец, э, собираюсь пойти в душ, э, но ну, побриться перед этим. Давайте пойдемте вместе это делать. Бриться и мыться заодно посмотрите как это все происходит вне квартиры а в общежитии а -а -а, где стены совсем чужие но за собой ухаживать тоже нужно поэтому пойдемте взбривать вот эту вот щетину и мыться ну что я вот взял такой станок побреюсь а потом мы с вами снова увидимся ну вот народ я почти побрился легким паром так вот здесь Тут много пара так как вот я здесь мылся здесь клапы бывают поэтому такая вот надпись Сейчас. чтоб не нарушали правила и все их нарушают всем видно да? кричать не могу все спят ну что народ вот такой нам дают обед в общаге на работу рис с курицей пару кусочков хлеба бывает и больше если стырить получается можно и пол батона стырить можно и батон вот такой вот рис Всем видно да вот такие вот кусочки курицы Курица здесь особо и не пахнет но что-то что-то там лежит сейчас оценим на вкус эту баланду ну так кушать можно ну конечно не как в ресторане но У меня сосед по койке кашляет, заболел. Но съедобно вроде бы. Ну, хлеб белый, можно черный взять на выбор. Такой вот народ рис. Девушек даже. Неголовно, у меня аж трясутся. Все поедем. Довольно съедобно. Морковочка, курочка. У меня еще нос немного заложен. Немного сопли для аромата. Очень съедобно. Но суховато. Компотик наливают. Но я чай сегодня не брал. На работу спешил. У нас сегодня дома оставили. Ну, вернее, в общаге. Поэтому, как бы. Чайку я сейчас делаю. Вот уже без басового попью. Кстати, не забываем ставить лайки, комментарии, подписываться на мой канал. А канал называется ЖК. Ну, вот. Вот я сзал маршрутку. Я на работу. Солнышко. День хороший. Ладно. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Также у меня страничка ВКонтакте в тоже подписывайтесь. Майк, Майк, микрофончик скажу, На мой канал все подписались люди. Ой, ты да подписывайтесь вы на его канал, он меня уже достал, блин, со своим блогом. Скажи Жека. Жека он Жека. Канал Жека, подписывайтесь. Ну вот мы и приехали на объект работать. Поэтому я вынужден с вами пока попрощаться на пару минут, часов, Он один точно. Вот как. На э, да, да. точно. Знаете, вы заебали, вот на самом деле. Кони Ничего не делают. Вот они сидят. Ничем не занимаются. Только вот это, только хихиха-ха. Даже работать только не хотят. Может вы на них это повлияете? Пишите в комментариях. Кстати, не забывайте подписываться. Так же, вот. И пишите в комментариях, вот, какие меры к ним воспитания вообще можно применить, к этим тунеядцам. Как их можно вообще воспитать, чтобы они полюбили труд. Народ вот. Народ вот такой нам обед дают на работу пакет весь протек видите да кусок воды я с рюкзака это вытащил так как в рюкзаке вещи паспорт документы мобильный телефон на который я снимаю такое все мокрое липкое неприятное вот я снял крышку вы видите да вот такой вот обед нам дают на работу руки уже все такие липкие пакет тоже есть на ног такой вот супчик рассольник, да А вот это второе наверное вот это супчик первое а вот это второе не знаю пишите в комментариях стали бы вот такое есть или нет здесь вот курица какие-то овощи картошка капуста короче Сборная солянка. Ну и вот это вот первое. Можно майонезику туда добавить. И использовать как супчик. А вот это второе, я думаю, сойдет как второе. Вот людям тут смешно, вы слышите, да? Они то же самое кушают. Просили их не снимать. Вот. Мы их снимать не будем, но это мы обязательно снимем. Пишите в комментариях, стали бы вы вот эту вот кушать, вот эту вот жижу и вот такое вот я даже не знаю как это блюдо обозвать наверное какое-то новое блюдо придумали в нашей столовой и решили этим кормить э, тех кто работает на вахте ну, придется скушать поскольку денег у меня нету а что-то другое придется это все съесть с большим аппетитом довольно съедобный оказался наш этот винегрет хлебушком закусил все видите ну, у меня осталось 10 минут до конца обеда поэтому дегустация будет недолгой ну Кушать это можно, когда подогреешь Похоже на супчик, хотя это второе Осталось совсем немного Надо докушать И идти работать дальше С полными силами Короче Короче народ Вот такой вот Винегрец еще раз показываю. борщ по украинский, или как не знаю, как еще обозвать. Э, Кашец такой, кашка картофельная с капустой. Э, выщи, галец, че, вот. Всем приятного аппетита. Выщи, галец, че, а, продолжаем а, дальше. Народ, я немного заболел, наверное, видно. У меня вид не очень здоровый. Насморк, говорю, в нос. А, на башке непонятно, что я сегодня душ не принимал, потому что у меня всего знобит, мне холодно. Ну, вот, нахожусь я не дома, в общежитии. Вот, поэтому как бы, я не стал особо уделять э, внимание своей внешности. Думаю, для мужчин это не самое главное. Ну, вот, э, решил вот выбраться с общежития, э, сделать небольшую прогулочку э, с одним очень интересным человеком. Зовут его Артем. Я вам уже об этом говорил. Надеюсь, вам понравится это интервью, которое я хочу у него взять Вы же, наверное, тоже собираетесь поехать в Москву на вахту, Да и просто вам будет интересно посмотреть про интересного человечка Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Артем Игромов. Ну что могу вам сказать, друзья? Подписывайтесь на канал Жека Присылайте комментарии, задавайте вопросы Человек может сказать ничуть не хуже чем с большой буквы человека в жизни много повидал очень много знает может каким советом подковырнет может быть ну как, как это сказать то попроще даже не знаю может совет какой-нибудь даст может ответить на какой-нибудь вопрос может быть это поменяет вашу жизнь кардинально И вы потом будете благодарить за то, что вы обратились за помощью Вот сидите, ломаете себе руки, кусаете локти Зачем? Есть же вокруг люди, которым далеко не безразлична ваша судьба И вы просто должны обратиться, главное знать кому Да, и что самое главное, если в одиночку Жека, вот честно скажу, если даже в одиночку, я сколько раз пробовал, в одиночку ты пытаешься решить какую-нибудь проблему, ты отвечаешь сам себе на те же самые вопросы и сам же себе их задаешь. И так, и так частенько бывает, что ты просто настолько в эту тему углубляешься, что ты просто западаешь в депрессию. Некоторые заливают это водкой, некоторые зажирают это шоколадом, некоторые, ну, как, как это сказать, некоторые просто дурником орут. Я долбоеб, вы извините меня за выражение, вот кто как по разному но когда рядом кто-то находится или допустим как оно говорится на, на параллели человек на параллели то есть он вроде как бы рядом но как бы его и нет рядом но он тебе пишет то есть ты как бы нашел собеседника и он помогает тебе то есть у тебя одни мысли одна голова у него другие мысли другая голова и соответственно он тебе советует может быть то о чем у тебя мысли, допустим, у вас мысли не совпадают, и ты просто к нему прислушиваешься и понимаешь, что, ага, а человек-то действительно прав, может быть, так и поступить? В отличие от моих бредовых идей. И это может изменить мою жизнь кардинально. Вот. Ты начинаешь вот с этого, и, соответственно, дальше все идет своим чередом. Артем, а ты из какого города и... Артем, Артём, а ты из какого города и что тебя привело вообще в Москву э, на заработки? Расскажи немножко о себе, расскажи о своей жизни, как ты оказался, я так понимаю, ты э, э, твой дом далеко находится от Москвы. Расскажи, пожалуйста, какого ты города, что вообще интересного в этом городе? Может быть, что-то там из своего детства ты расскажешь тоже интересного, поскольку ты еще вроде бы не старый, а молодой, тебе только 30 лет всего. Для мужчины это самый возраст такой, вот э, рассвет сил, скажем так, да, как Карлос говорит. Расскажи, пожалуйста, нашим дорогим зрителям, подписчикам э, о себе. Может быть, они какие-то для себя э, что-то важное подчеркнут. Может, кто-то собирается тоже в Москву, тоже издалека тоже поработать. Может быть, у кого-то как у тебя сложная судьба. Им просто будет очень интересно понаблюдать за таким персонажем, как ты подмечу очень интересным персонажем. вот И что-то для себя, какие-то выводы сделать, может быть, как-то по-другому будут люди смотреть на жизнь, послушать тебя. Расскажи, пожалуйста. Наш подписчик. Ну ладно, дорогие друзья. Я с города Новомичуринская. Это Рязанская область. Ну, от Москвы это, по-моему, 400 километров Если быть поточнее, если мне память не изменяет 386, 4 часа или 4,5 часа езды вот. Но мы от Москвы находимся в Подрезково. вот Это тоже от Москвы какое-то расстояние Я точно, правда, не знаю Но что самое интересное, это до Рязани От Рязани до Нового Мичуринска До меня лично, до Нового Мичуринска от Рязани Еще почти соточка, там около 90, что ли что-то что вроде этого. Не знаю, как насчет из Москвы выбраться, сколько это денег стоит. Но я вот... У нас в Мечуринске есть, короче, автобус. Он идет... Так, он идет два, два раза в день. Один, короче, в 6 утра, в 6.05 по-моему. Вот. И следующий в 12 дня. Все. Это вот так вот. То есть, если ты сел, допустим, в 6, вот как я сюда приехал. На вахту, кстати, я приехал на вахту, ну, приехал я 5 июня, думал на месяц, а тут просто как у нас повелось, не как бы раньше их было, месяц отработал, и это самое, тебе вахта закончилась, тебе деньги заплатили, все, ты или можешь продолжать вахту, или на льготных, на льготных условиях допустим, официально устраиваться можно, или продолжаешь вахту, или уезжаешь домой там, по каким-нибудь не, каким непредвиденным обстоятельствам, или по семейным обстоятельствам, или может быть приболел, может быть, и хочешь просто, допустим, тупо отдохнуть. вот, <смех> <смех> вот. И, что, и что самое интересное, вот. А у нас как повелось, короче, месяц нужно отработать, чтобы в следующем месяце получить за прошлый месяц. И так как у нас было. В конце месяца, в числах 25-30 оплата, вот, я получал еженедельный авансы, 2000 На них, в принципе, ну, Москва, это Москва. Немного, конечно, купишь. Но если в общаге, если живешь без питания, а просто, вот, допустим, снимают за общагу. Там транспорт не, не транспорт, это смотря в какой организации ты работаешь. Вот. А так, что самое интересное.. Допустим, с пацанами договорились в общий котел, скидывайтесь, допустим, с каждого по 500 рублей. Это, я считаю, очень бюджетно, но, соответственно, можно на это что-нибудь и действительно. Допустим, 3-4 человека, максимум 5, допустим, собрались по 500 рублей. Можно что-то отдельное сообразить, там, где-то фруктиков купить, где-то миска, там, туда-сюда, пловчик забубенить. И, соответственно, чтобы не напрягаться, потому что тут графики бывают очень тяжелые, бывают и без выходных. 7 дней в неделю по 12 часов там в 9 вы вышли в 9 вечера в 9 утра вы вышли на работу в 9 вечера соответственно вы приходите с работы особо готовить некому э, это самый принял дождь там допустим перекусил но что есть это самый или допустим спать потому что работа здесь изнуряет платят соответственно конечно мало многие организации мало платят много за нас получают, за наемников особенно они много получают но, соответственно и платят нам мало чем как раз они выигрывают потому что я слышал, я слышал та, такую маленькую подробность что вот с каждого наемника организация, к примеру 3000 имеет за то что агентство помогло там агентство подобрало короче они да они имеют с каждого человека по 3000 за смену человека вот к примеру меня взять или допустим вот тебя они допустим, имеют, они, допустим, платят тебе тысячу за смену 10 часов, к примеру, работаешь Не 12, а 10 возьмем Чтобы не делить эти там, копейки А тут 1000 рублей по 12 часов Это сколько там? По 90 рублей, что ли? Грубо по 100 рублей э, час И, допустим, 10-часовой рабочий график вот, По 1000 рублей в день вот, В итоге они, они 2000 в день с человека имеют А таких, допустим, 10 человек взять Вот тебе уже двадцаточка таких тебе прилипает вот, они только таким способами и выживают э, Вот, и к чему я все это размазываю Вот, копеечка, конечно, для Москвы Но если скинуться, то можно себе позволить И что-то, допустим, выпить с друзьями И, соответственно, друг друга поближе узнать и, Потому что, когда вы только устраиваетесь, еще не знакомы не знаешь человеку, можно доверять, нельзя доверять. А когда скидываешься с ним в общий котел, когда угощаешь его сигаретами, когда у тебя нету. Ой, когда у тебя есть возможность, у него нет возможности, или он тебя угощает там чем-нибудь, когда у тебя нет такой возможности. Вот, этим людям, как как так сказать, входят друг к другу в доверие, они сплачиваются и становятся одной командой. И, соответственно, на работе проще и, ну. В работе, что самое интересное, по словам можно, конечно, объяснить, тут ничего сложного нет, даже если кладовщиком. ТСДшка это вот, пикалка, которая там, сканер туда-сюда. Я думаю, поначалу это тоже тяжело, но сканер, он один. Он как компьютер. То есть, если ты пикнул, даже не бойся, если не тот товар, ты даже если пикнул, систему не обманешь. Он тебе просто покажет, что ты нашел не тот товар. И скажешь, ищи дальше. Ты, конечно, если немножко нервный человек, ты на него там поругаешься, скажешь, да ты охренел, что ли, я тот товар нашел. А внимательно прочитаешь, буковки немножко не совпадают, скажешь, о, красавчик, я пошел дальше искать по грибам, по ягоды туда-сюда. Вот. То есть и люди здесь, ну, не сказать, что прям доброжелательные, до Ну, и не сказать, что кидок капитальный. Ну, как тебя столовой вообще? Ну, в столовую, ну, честно сказать, за такие деньги я бы сказал бы даже очень хорошо, потому что соблюдает и рацион питания, то есть не каждый день одно и то же. Есть и супчики, есть и макароновые, есть и, и рисовые супчики, гороховые вы вот сегодня давали. По соли, конечно, не всегда бывает хорошо, бывает вообще даже не соленый. Но, как говорится, на вкус и все товарищи нет. Кому-то нравится вообще, допустим, без соли, кто-то, допустим покрошить ну маленькую щепоточку а кто-то возьмет вообще целый коробок спичечный себе высыпет в тарелку каждый человек индивидуален так что насчет этого заморачиваться не стоит но честно первые три дня я конечно был в шоке насчет столовой а потом просто ну как, как, как это сказать привык что ли ну в общем мне нравится столовая то есть и вкусно не скажу что полезно потому что скорее всего экономия она везде не сделано все на воде, сделано как, как. Ну как диетическое питание, что ли. Проще, я не могу слово даже подобрать а как. Ощущение, что ты на воде. <звук> ну, как тебе сказать, Жека, дорогие мои слушатели, эх, друзья, я не могу сказать плюс, что я здесь оказался. Я застрял здесь на все лето. Вот сегодня у нас какой? 25 августа, по-моему, да? <звук> Вот, я приехал 5-го. Это уже третья организация, где я, это самое, работаю. Вот. И что самое интересное, попадал в разные жизненные ситуации. До этого жил в гостевом доме Алла, называется. Ну, короче, типа гостиницы что ли. Но, правда, было без питания. Вот, и тоже работа такая, что приходил в 11, а в, 20, ну, в 23... Мы заканчивали работать, пока домой придешь, в 23.30, в 23.35, а у нас, короче, общага закрывалась, на улицу даже покурить не выйдешь, в 23.45. Там тоже и бывало, и скандалили, и бывало, что на работе новичков мне дадут, а они бестолковые, вот, как сибирский валенок. Объясняешь им по сто раз, они просто или не, хотят, или не хотят понимать, что ты им объясняешь, они просто дурака включают. Ну, как это бывает по молодости, потому что у меня, я через это тоже проходил. Если мне это не надо, я это и не пытаюсь понять. Я просто тупо человеку говорю, я говорю, ну нахрена ты мне это говоришь? Мне это не, мне это не нравится, мне это непонятно. Я и не хочу в эти дебри лезть. Смени пластинку, или давай о чем-нибудь другом, что ли, поговорим. Ну хорошо, Артем, а ты еще собираешься на вахту приезжать, поработать, когда отдохнешь дома? Ну, в принципе, у нас в городе в Новомичуринске, ну, не знаю, по старой, по, старой, по старой информации, когда я еще в школе учился лет 15 назад, то есть у нас город был 40 тысяч населения, то есть город небольшой, не озеленяли его тогда, ну, вот, магазинов мало, один был клуб «База», этот, ну, где можно потанцевать, там, побухать, нажраться туда-сюда. Вот Сейчас город и озеленили, насчет народа я не знаю Молодежь вроде оттуда сквозанула, работы как таковой там особо нет Зато есть где отдохнуть, клуб, клуб конечно, потанцевать негде А вот какая-нибудь пиццерия или, допустим, какая-нибудь кафешка Ну или выпить на краня какая-нибудь закусочная Могу, конечно, посоветовать, приезжайте ко мне в гости, друзья Вот, и я тоже себе страничку создам, к Жеке добавлюсь вот у меня сможете, я самой меня сможете ушеки найти. Может быть я этим тоже заниматься буду блогером. Может быть у меня тоже свой канал будет. Буду по чуть-чуть рассказывать. Вместе нам будет интереснее обо всем этом. Будете моими обозревателями. Я буду вашей подопытной крысой. Я как так и не ответил на вопросы. Ты планируешь еще раз сюда приехать и поработать? Вот, я к чему все это размазываю? Там дома делать нечего, вот, допустим, отсюда от вахты уехать месяц, допустим, дома, переторчать, передержаться, выспаться, поесть, допустим, по-человечески, потому что это диетическая еда, на ней тоже долго вроде не протянешь, как я понимаю. Но вроде вкусно, питательно, но быстро, да, то есть есть есть и шанс есть и возможность там делать нечего там даже если есть колыма то они не то чтобы временно что а сегодня ты поработал за какую-нибудь копеечку на копеечка внушительные. рублей 300 500 но будешь работать целый день как собака и просто к вечеру ты просто придешь без рук без ног ну как здесь мы с тобой жека работаем нашли попок на да, вот. И, и что самое интересное? Отдохнуть чисто. Выспаться, пожрать нормальную поесть и еду. Чуть отдохнуть, да и что. И можно вроде обратно. Но если есть такая возможность, желание, если вдруг, ну... Если вы хлопок не боитесь, ты же одного раздавил. Ну это как, от случая к случаю. Но если там, допустим, беспокоит, вот общаков подрезковые, там ну как таковые я там уже, можно сказать, месяц, ну, с, кон с конца прошлого месяца, с 29 с 30 числа я там, вот, пару раз, пару раз были клопы, но быстренько этот вопрос решили. Там подходишь к администратору, пишешь заявление, протравят не только клопов, но и людей. Будешь ходить как этот... И единственное, что спасаешься, что целый день на работе ты в это время будешь. А так тоже приезжаешь, мало того, ты уставший, у тебя быстро какие-то другие, тут еще надышишься и ты. но ну, она вроде как. и Не особо ты ее чувствуешь, и не особо понимаешь, когда она тебе пошара вставила. Но как будто резко вы... выпил. Скажи, это отрава, да? А? Это отрава. Отрава, отрава. Но она, как бы для человека гипоаллергенна, но все равно пошара вставляет. Ты жалеешь, что вообще приехал или нет? Ну, честно. Во всем свои плюсы и минусы, хочу честно сказать С одной стороны, вроде как бы и пожалел, а с другой стороны, так много я узнал, много повидал Опять же, не сидел, грубо говоря, без дела дома Потому что дома без дела сидеть, это хуже всего Так, друзья ну Смотри в камеру В камеру, может не стоит? Так, друзья, ну что я могу сказать? В общем, готовьтесь не падайте духом вахта это хорошо, это лучше, чем сидеть дома без дела поэтому не бойтесь риск благородное дело кто не рискует, тот не берет шампанского и это конечно не значит, что нужно превращаться в истинного алкоголика Ну, по крайней мере разик съездите, попробуйте, посмотрите для себя что да как, потому что я не перечислю все словами не передать и пером не описать поэтому это нужно все самому проверить, прощупать, прочувствовать увидеть потому что объяснить но ну, можно немножко не теми словами да и при всем желании все это не передашь одним словом все нужно и, собственное ощущение это ничем не объяснимо. поэтому ничего не бойтесь вперед и главное не извините яйцами и все будет хорошо да и еще друзья подписывайтесь на канал Жека всего вам самого наилучшего. Вот такой вот нам дают обед в общежитии. Такой вот супчик, похож на гороховый. В прошлый раз гороховый давали, но в этот раз рыбный рыбный такой супчик. Запах прям прекрасный, такой наваристый. Очень пахнет приятно. Давайте на вкус его попробуем. Солнеч горячий, но очень вкусный, прям как дома. Даже вкуснее, наверное, дома, так я не готовил супчик. Что-то сегодня, на удивление, вкусно покормили. Вот такой вот хлебушек. Это я вот здесь взял. И чай. Чай это мой. Я чай принес со своей комнаты. Потому что здесь чай фиговый, слабый и невкусный. Почти как моча. А у меня вкусный липтон чай. Такой вот липтон. Еще тут есть телевизор. Можно посмотреть, расслабиться, покушать, прям как в ресторане, но это того, для тех, кто живет в общежитии. Вот, вот ребята кушают тоже. Такой хлебушек. Ой, спасибо. Мне макароши дали в тарелку, с мясом, кстати. Да? Обзор еды. <смех> а? Тут говорят, не всем так дают. <смех> mm. Очень вкусный супчик. Обалденный. Всем советую такой же супчик. Да но дома навряд ли такой супчик поедите балдежный супчик у меня аж руки дрожат, аж камеру чувствуете, да, наверное, вибрирует камера и обязательно черным, именно черным педушком нам закусывать рыбный супчик Очень вкусный суп, всем советую. Вот такую у меня ложечку макарончиков положили по-плотски. С мяском. Смотрите, какая. Столько здесь мяса. Сегодня какой-то прям праздник. Все у меня выходной. И, видимо, судьба мне улыбнулась. Вкусно поесть. И сытно. Что самое главное, сытно. Такой супчик и такие макарошки. С мясом наваристые. Ну что, народ, мы добрались до макарошек. Будем кушать макарошки. Вкусный. С мясом Там знакомый. Увидел. всем приятного аппетита вот я сходил в магазин сегодня у меня денег немного появилось вернее вчера И купил продукты продукты э, для того чтобы разнообразить как-то свое меню свой рацион потому что в кормят Крайне скучно, макароны, немножко печенки. Это у нас в обед, на завтрак каша всегда стабильно рисовая каша больше никакой не бывает также в обед еще и гречу дают и тоже с печенкой а, макароны греча печенка а, вечером супчика немного поэтому как бы а, довольно таки скудный рацион все это изо дня в день а, повторяется и уже меня тошнит от пайков пайков извиняюсь а, пайки правильно вот поэтому я решил как-то разнообразить свой рацион ну, вот свое меню столовое скажем так и купил вот такие вот прянички вот они такие вот вкусные называются э, чудесный край прянички чудесный край советую всем я их уже кушал отдают э, сливками немного сложно так описать вкус но как сгущенка вот топленое молоко немного топленым молоком отдаю купил салфеточки поскольку у меня насморк флотков носовых я не нашел нормальных везде по 20 по 10 штук комплекта а мне нужна пара всего поэтому я взял такие вот салфетки плюс они пригодятся там руки вытереть что-то еще протереть потом взял вот такой вот хлеб бородинский называется Поближе поснимай. Хлеб, чтобы видно было. Что, видно вообще? Не очень близко, правда? Бородинский вот такой вот хлеб. Вот такой вот бородинский хлеб. Видите, да? Дорогой сволочь, Но, но я думаю, он довольно-таки вкусный, мягкий очень красивый, такой шоколадный. Кто не видел, у меня сейчас а, мой сосед снимает. Он не профессиональный а, видеооператор. Поэтому еще раз покажу. Я вот дергаю поближе, подальше камеру, чтобы он держал. Вот такие вот прянички, черный кра... чудесный край называется, извиняюсь, черным хлебом с Потом вот такая вот колбаска, типа краковской, краинская называется. Кстати, очень вкусная для своих 100 рублей, 106 рублей, если быть точнее, она стоит очень вкусная. Но, правда, у нее сливерной ливерной колбасой ничего общего нету. Но она похоже похожа жирком, очень вкусная, мне очень понравилась, копченая. Взял майонезик, слобода, провансаль, потом вот Хайнс э, нашел э, для меня это новинка, кстати, я раньше не видел такого кетчупа с горчицей, э, видимо он недавно появился на прилапках, я решил попробовать, даже давайте откроем, посмотрим, какой он на цвет, вот такой вот он, на да, балдежная штука, вообще я поклонник и фанат Хайнца. Я очень люблю эту марку кетчупов, соусов. Таких осливочных. Э, э, э, так. Вот такой батон, батон нарезной. Видите, да, вот такой вот коломенская, Мой любимый, кстати. 28 хлеб кабина тоже не очень делает. Поэтому извиняюсь, что я засрал. Потом скумбрия по акции взял 60 рублей баночка скумбрия атлантическая натуральная, кстати, я ее уже покупал очень вкусная, И действительно она прям маслица такая как натуральная. Так, что еще? Ну в принципе все. Этого мне должно хватить на неделю приблизительно моего пребывания в этом номере, не знаю, как гостиница, наверное, это все общежитие задрипанное, вот, и неделю, я думаю, как-то протяну на всем этом. Народ, все это я запихну в холодильник, надеюсь, никто не стырит у меня ничего. Обычно это все кладется в большой пакет, такой вот, берется бумажка, пишется номер комнаты, но ну, я фамилию тоже пишу, чтобы знали, что это владелец, а не владелец, и что он может дать в глаз, если что. Ну, вот, хотя там и не найдешь я думаю кто что взял вот в принципе думаю на сегодня больше покупок у меня не будет а, незапланированных это кстати я с работы с ночной смены шел и это было я в ночь работал это была моя незапланированная покупка но довольно таки приятная и думаю очень Вкусное. всем приятного аппетита спасибо что вы смотрите меня и в том числе этот канал он называется жека не забываем ставить лайки комментарии подписываться именно на в youtube подписывайтесь на youtube или в youtube я не знаю как будет правильнее вот потому что у меня и в одноклассниках и вконтакте видосы мои лежат но почему-то в youtube никто не подписывается в последнее время и мне очень хотелось бы в первую очередь чтобы подписывались именно туда а потом уже одноклассники и вконтакте и так далее всем привет подписывайтесь на канал жека ставьте лайки комментарии шутки от лайков на нам вам дележки смотрите зарабатывайте поможет делитесь и так далее вот что-нибудь и... расскажи о себе что-то за персонаж и как я зовут было это давно нос окно кино говно <плево> Плавало. но эту историю многие знают многие все охраняют от смертей кто понимает не надеется чувство защищает тот все лучше живет смотрит на других братьев сестров, раз уж так пришлось кто-то стиратели есть кто где-то живет. А, матери. кстати, про роботов каких-то рассказывает. роботы. Говори погромче, тебя не очень слышат. Вот. А теперь, дорогие мои подписчики, зрители моего канала. А, вот поправляют YouTube канала. Сейчас там человек расскажет, что такое роботы. Вот. Я не понял до конца. Вот. вот сейчас это поясник, чтобы вы понимали немного, о чем идет речь. А, поехали! Ну, что сказать, как роботы — это как роботы, как контроль нужен над роботами. Многие фильмы даже говорят, есть разные хорошие и плохие, но в основном нужно контролировать. Без этого, как я вот знаю, сколько я роботов не держу, они прикалываться любят. Руку, допустим, приделаешь к себе, они начинают баловаться. Ну, бесконтрольные, когда вообще... Это как сумасшедшие кошки. Могут перегрызть там, если дверь не закрыть, когда я. А можешь не, на не слышно будет тебя. Ну я так просто еще говорю, что это. что дальше? Будем. Что тебе роботы делал? что тебе роботы делал для такого, что ты там что-то себе ушибал? В общем, когда я курил, я, конечно, спасибо говорю, когда я путешествовал. А что ты курил и где путешествовал? Ну, это секрет, не будем опускать всех. Предупредили, слава богу. Я не поверил, домой не уехал. Подрались с тем, с кем никогда не дрались, дружили. Хоть как, хоть бери, хоть не бери, хоть хоть пей, хоть не пей, все равно накажешь. Если уже они уж говорят, то точно как Так, кто фильтрует, тоже молодец. Они иногда у них не получается. Так, Серёга, как тебе? Как тебе сейчас? Какие люди в да? Как А я только не дам определённого меня отсылать. Тёма! Ё-моё! Тут Жека, да. Жека, привет! Ты передай привет подписчикам и зрителям. Дорогие друзья! Вот снова увиделись. Все хорошо. Если у вас тоже все хорошо. Я LBS-press. А я LBEX. Алиэкспрес отдыхает. полна. Так, этого персонажа, кстати, Серега зовут, да. Че, Сергей, как вас че, еще можно называть? Понял, Микки <связь> Маус или как там? <связь> Марио, там есть такой да, в игре там. Дэнди когда-то была в вот, digi там 8-битная игровая приставка, кстати, не, она больше на Микки Маус или... Пишите, народ, пишите в комментариях, на кого этот тип похож, О, на кальчин еще прикольное такое. Ты меня ну анекдот могу Это рассказать хорошо. про Скажу, что у тебя тоже есть YouTube канал у меня есть YouTube канал говори погромче руку с микрофона убери пожалуйста вы можете найти по фамилии, имя, отчество если вам разрешат но некоторые находят а кто разрешит? ну кто? контроль, роботы контролируют вместе с людьми тогда получается Андреев Сергей Викторович. Ну зашифровано там, по шифру вообще кому-то легко там догадаться. HPR, BS. Так, Сергей Викторович, 12. а можно погромче? Вас плохо слышно? М -м, погромче, конечно, могу. Могу песни спеть. Ну, давайте какую нибудь песню. Здравствуйте. Ну люди, скоро надо отдыхать, после работы другая подработка Пожелайте всем спокойной ночи, молочную, все все взаимно. Всем спокойной ночи, всего доброго Хорошо, до новых встреч. Новости, Мы ночью не гнем, не, давим, не, не спим, скимали и живем. Все <серкнул> <серкнул> <серкнул> <вот>, класс. Очень насыщенный человек. Класс, что для <про> нас <серкнул> показывает сегодня показать? Ванник тут. Ну как, видно Маска для здоровья. Маска для здоровья? Да. Видно что ли? Ты не шубочек сделал, или Угу. Ну как? It's Нормально? It's a school. Это вы что-то подхавали, что вас приют, или что? It's a school. Cool. Cool. Ну как? Ну, Тем более мы. Что еще это будем как? делать? Так, товарищ гуманой, говорите подром. В времени, ремень, Артем. Итак, это... Ну, Сидяш... выбор. Ну, это, это, как обычного... Чтобы выжить человек, <рик> выбор. как бы как это, <рик> Мы не жрали никакой гадости, народ. Просто мы сегодня снимаем прикольного человека. Это не психушка, это общага. Хотя, кто его знает. Но, может быть мы психушки. Поломали. Вот. Поэтому как бы, нам довольно весело и хорошо, и прикольно, да? Народ, надеюсь, вам также и после этого просмотра, вернее, после просмотра, ну, просмотра you, этого you. ролика, видеоролика, Андрюха, подожди, у вот, вас тоже поднимется настроение, вы опять же лайкните это видео, нажмете лайк, вот, подпишитесь на мой канал, он называется Жека, Интересно, также добавите можно. меня в ВКонтакте, да, в Одноклассниках, короче, я везде, народ, не только можно. Вот. А ну что, продолжим, сним, продолжим снимать этого персонажа. Ну что вам сказать, друзья? 7 миллионов подписчиков. Знаешь, что снимать? Я больше лайков. Клопов. Что снимать? клопов? Клопов снимают, как они живут, полд вот, и рассказывает. Вот. Туда-сюда. А где поможет. их найти, этих клопов? Блять, везде лазят. Да? В нашей комнате? Везде полд все решает. Так, давай, давайте, давайте, мистер как вас, это робот, да? Мистер Бин, давайте Бин -бин -бин. продолжим. Майо, Чайо, Чунчи, Жачичи и Санхранди. Так, телефон не рекламируем, нет, нет, нет, нет, нет. Что еще сказать? Реклама может быть, кстати, кстати, вот. Дорогие рекламодатели, ваша реклама может быть в моем видеоролике, но это уже пишите мне на почту или на моих страничках личные сообщения. Мы с вами это обсудим, договоримся, сколько это будет стоить и на каких условиях. <связать> Лайки, подписчики, девушки, и конечно же матрешки, картошки, но А погромче можно? А, маска не дает друг говорить. А с чего эта маска сделана? Пластилин, да? Или что это такое? Это для кого пластилин, для кого... Мозгомарин А наушник у вас вух есть, у тебя вернее затем. Ну это тоже как мозгомарин, чтобы фильтровать Это как противогаза на вас А что фильтровать? Фильтровать легкие звуковые жабры у меня еще, мои родные Жабры? Да, татушки на них, Я на заелся, солнце, Вроде солнечный заелся. рассвет. Будет, будет. А зачем вообще эти и... наушники нужны? Ну зачем, зачем? Чтобы жить, чтобы жить и говорить. Ну-ка покажи наушники, Серега, покажи вот эти да. Вот они, да. Обычные и... наушники. Ну да, Вы называют, кто, -то. кто наушники называет, кто как. Когда мысли дают про наушники, так вот. это а другое, другое. Короче, народ, это прикольный тип. Подписывайтесь на его канал. Сейчас я тебе камеру. Подписывайтесь на его канал. Вот. Очень такой неординарный, скажем так. Мне кажется, даже и Горин. Все знаете Горина, да? Вот, он не такой прикольный, не такой, он не то что няшный, наверное, не такой ебанутый, ебанутый как вот этот вот наш Сережа с нашей 413-й комнатой, вот, поэтому подписывайтесь. Мы продолжаем наш батл, репортаж, программу улучшения. Роботы, конечно, разводят, как обычно, балуются. И поэтому другой монтаж выкладывается по интернету. Поэтому кто умеет монтажом заниматься, тот для себя делает под себя ПО, ПО программы. Вот а у ПО программы есть инструкции, есть договора. И у нас с договорами еще все хорошо, все лучше и лучше. О, без нас, бизнес, бизнес, до голова, ходи, ходи, с утра и до утра Хоть до вечера, до заката, до заката Солнышко поет, ребята, мы идем, мы идем, мы идем, мы снимаем, мы идем, Yes, yes, yes, no, yes. психология, ребята, нужно разбираться в этом, чтоб снимать, защищать, монтажировать, программировать, улучшать. Биология, геометрия, знания, это все у нас есть в голове, есть понимание. Йо, йо, йо, йо, йо, йо. -йо. Всем респект, пока, коп. Четыре буквы, принципе, всякой планетой мира, совершенства, будет, будет фил, блаженства. Ну что, еще что-нибудь заснимем? Да, конечно же, еще улыбку натянем, споем, затянем, отмонталируем, отрегулируем музыку музыку добавим и будет у людей музыка еще кто еще включит от этих записей вот так и будут жить будут навык деньгами, защитами плодить. Ну и, конечно, музыкальный охрана этого получит. У вас лучше, у нас лучше, у нас лучше, у вас лучше. я я я я я я Народ, ссылочка на его канал будет внизу к описанию, к этому видеоролику. Вот, блин, злобался выговаривать. Вот, Если вкратце, то все ссылочки там на моей страничке, в соцсетях, на канал этого Кринделя. Пойдете в описании. вот Тут народ уже смеется, уже спать хотят. Но, наверное, спать не буду. Буду монтировать очередной ролик именно для вас, чтобы его выложить, и вас порадовать. Вот. А пока я думаю, на этом будем прощаться на сегодня. Вот. Еще будет завтра день, новый день. Вот. И мы обязательно что-то... Я, я, вернее, что-то поснимаю, для вас это выложу в YouTube, в Одноклассники, ВКонтакте. Но где только можно.